И всем привет, это канал VWDF3, ведущие Аннигиляты. Все мы знаем, что 27 октября у нас запускается новый ивент, который посвящен Хэллоуин. Я поискал информацию в интернете, и все, что я нашел, я хочу вам показать, а также рассказать, какую теорию я построил на основании данной информации. Начнем с того, что мы видим ангар, который переделан. Кстати, некоторые уже могут узнать карту, на которой мы будем играть. Если нет, то чуть позже вы точно догадаетесь. Давайте посмотрим второй скрин. На втором скрине, ну, пока еще точно ничего не понятно, но можно уже увеличить и более интересно рассмотреть танк, который здесь есть. Между прочим, это не просто танк, а танк 10 уровня. Его будет называться Левиафан. Откуда я это знаю? Да очень просто. Можно на этом скрине увидеть, что у нас появилась новая медалька, которая будет выдаваться за уничтожение танка. И если рассмотреть внимательно, то это танк 10 уровня, называется Левиафан Я так подумал, посмотрел, посображал То, что когда-то было Могу сделать вывод, что на этом танке Будет играть один игрок То есть мы будем заходить в очередь На данный ивент И случайным образом один игрок будет попадать на Левиафана А другие будут садиться на обыкновенные Танки И все мы вместе будем стараться уничтожить Этого мастодонта Левиафана У которого будет много хп, хорошая пушка И тому, тому подобное и тот, кто первый его уничтожает, получает заветную медаль. Ну и может быть какие-нибудь еще там блюшки, резервы, я не знаю, что они могут еще купить. Конечно, это может быть бот, но я думаю, навряд ли они посадят бота. Хотя было бы прикольно, главный бот, еще куча мелких ботов, которых мы пытаемся уничтожить или там защитить э, какую-нибудь базу, на которую будет нападать Левиафан. Почему бы, кстати, и нет. Но я думаю, будет все гораздо проще. Хотя нет, наверное, может какая-нибудь база будет, или мы будем что-то защищать. Но все-таки это теория, почему бы и нет. Мне интересно, какое ваше мнение, что вы считаете, придумает Wargaming. Я лично считаю, что будет именно так. Будет один главный босс, и будет кучка из 10-15 человек, которые будут пытаться этого босса завалить. Это моя теория. Ваша теория, я надеюсь, прочитаю в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.